Доброго времени суток, я Игорь Чернаусов, приветствую вас на втором уроке тренинга по партнеркам. На этом уроке мы с вами рассмотрим очень важную тему, тему связанную с выбором товара. Я вам дам практические советы, как выбирать товар, скажу на конкретных биржах, как это делается чисто технически. И этот урок у нас закончится тем, что мы с вами получим вашу партнерскую ссылку на товар, который вы будете в дальнейшем рекламировать, продавать и, естественно, зарабатывать на этом деньги. Прежде чем показывать и давать совет по выбору товара, я... Скажу одну такую, может быть, не очень приятную вещь для кого-то, но я хочу быть предельно честным, и чтобы у вас не было никаких ненужных иллюзий. Пожалуйста, поймите, что даже если вы будете точно придерживаться моим советом, будете проводить аналитику, вести статистику по авторам, все равно я не могу вам дать стопроцентную гарантию, что ваш товар будет продан сегодня, завтра или даже послезавтра. Дело в том, что продажи это игра. Игра, в которой есть правила. Но результат каждый добивается какой-то свой индивидуальный. Поэтому, если вы не продали ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, это еще ничего не значит. Люди, которые говорят, что они зарабатывают на продажах, это говорится с учетом какого-то уже опыта, какого-то периода, ну хотя бы месяц. Я бы вам рекомендовал на первом этапе все-таки не обращать внимания на количество сделанных вами продаж, как это ни странно. В первую очередь смотрите на количество людей, которые проходят на ваш рекламируемый сайт. то есть Смотрите на статистику посещений вашей странички, то есть на количество перехода по вашей реферальной ссылке. Вот Если эта цифра будет день ото дня расти, значит, друзья, вы все делаете верно, вы все делаете правильно. Нужно не бросать и продолжать копать в этом направлении. Успех однозначно произойдет, качественный переход сработает, <coughs> закон больших чисел. В продажах нет ничего сложного, но любой труд любит упорных. Так, начинаем выбирать товар. Начнем с выбора инфопродукта, потому что именно с этими продуктами я долго работал. Я вам сейчас весь свой опыт. Кратенько передам. Начнем, естественно, с глопарт, с биржи, которой вы зарегистрироваться должны были по заданию первого урока. Значит, я перехожу на глопарт, вхожу в свой личный кабинет. Я вам не показал письмо активации, которое приходит. Сейчас я вам его тоже покажу. Мы регистрировались. Вот приходит письмо «Подтвердите регистрацию». Здесь вам высылается ваш пароль и ссылочка на активацию. Активировали и начинаем пользоваться своим аккаунтом. Что мы делаем? Мы переходим в раздел «Каталог» и видим море, разливанное каких-то продуктов. Их очень много. Первая практическая рекомендация где выбирать, как искать. Я бы вам очень рекомендовал выбрать раздел, который называется новые товар». А почему мы ищем в первую очередь в новых товарах? но никто не хочет покупать какое-то старье. Это первое. Второй момент. Почему актуально это именно для инфопродуктов? Потому что, как только более-менее продукт становится популярным, этот продукт появляется на бесплатных источниках и уже конечно желающих покупать его за деньги но ну, не так много поэтому рекомендация номер один конечно старайтесь работать с новыми продуктами рекомендация номер два я и уже ее давал конечно старайтесь выбрать товар в нише которого вы хотя бы немножко понимаете немного ориентируйтесь вот у меня был период, когда я занимался только Ютубом. YouTube. YouTube мне очень нравится. И в тот момент я продавал и товары, связанные с YouTube. Но, когда вы выбираете товар по вашей нише, постарайтесь выбрать такой товар, который бы был интересен максимальному количеству людей, интересующихся этой нишей, ну, например, Ютубом. Да? И чтобы этот товар не отсекал какую-то часть людей, если кому-то непонятно, я сейчас приведу практический пример. Вот если бы я сейчас выбирал продукт, связанный с YouTube, я бы искал какой-нибудь продукт, где бы рассказывалось, как, например, быстро делать вирусные видео и зарабатывать на и в своем YouTube-канале. Вот Очень интересная тема. Либо, например, тема, которая тоже продолжает многих интересовать, как зарабатывать на чужих. Эта тема интересна и многим. Но вот к таким бы курсам можно было бы и подключаться, но, вот, например, к своему курсу, который я написал о программе YouTube Toolbox, я бы не подключался. Почему? Потому что этот курс будет отсекать множество людей, которым интересен YouTube, но они не знают вообще, что такое YouTube Toolbox. И часть людей просто-напросто этот товар покупать не будет однозначно, потому что они не знают, что это такое. Поэтому для таких товаров, конечно, нужно будет очень тщательно подбирать целевую аудиторию, кому этот товар рекламировать. Это, естественно, потребуется лишнее время, лишняя работа с подбором целевой аудитории и поиском площадок, где эта целевая аудитория. Поэтому рекомендация номер два, старайтесь подбирать товары, которые будут интересны максимальному количеству людей конечно вот просто посмотреть на один заголовок сделать это достаточно сложно но я вам покажу Куда еще необходимо смотреть. Следующий момент, который также для нас очень интересен. Ну, раз мы с вами зашли в раздел Новые товары, нужно посмотреть, насколько он нов. Вот видите, этот товар появился два дня назад. Но этот товар вообще-то бесплатно раздается. Вот тут его люди еще даже и продают. Конечно, нас будет интересовать вот эта вот цифрка, которая указывает цену товара. Вот До этого товара цена его составляет 720 рублей. Что касается цены, тут есть какой очень тонкий момент. Я опять же постараюсь донести его до вас. Многие утверждают, что дорогие товары продавать очень сложно. Я вам однозначно могу сказать, что продавать вообще-то не сложно, если вы грамотно рекламируете свой товар, если вы предлагаете свой товар нужной целевой аудитории. То есть, если... Вы нашли человека, для которого товар, который вы ему предлагаете, решает его проблемы какие-то, то однозначно этот человек этот товар купит. Потому что тут произойдет совпадение. У человека проблемы, вы предлагаете ему решение их проблем. Поэтому большинство людей будут покупать такой товар, невзирая на цену. Вот иногда заниженная цена, наоборот, отбивает желание этот товар купить покупать но ну, наверное многие вы видели товары которые продаются там за 300 рублей но рассказывают вот например о таких вот заработках. смотрите от 400 долларов в день и за этот товар люди хотят 600 рублей то есть 400 долларов можно зарабатывать по этой методике а всего лишь на все за 600 рублей можно этот купить то есть здесь сразу уже происходит какое то несовпадение несоответствие то есть, сразу возникает какое-то чувство, что вас тут пытаются обмануть и вводят в какой-то лохотрон. Конечно, если автор товара делает какие-то скидки, предлагает купить, если это товар дорогостоящий, его как-то частями или в рассрочку, это тоже очень помогает продажам. В названии и в цене вы это сразу не увидите. То есть, нужно читать одностраничник, к чему мы сейчас перейдем, и, конечно, Читайте, пожалуйста, что написано вот здесь. Это описание. Причем это описание не для покупателей. Это описание для вас. Вот Люди, которые умеют продавать через Глопарт, они понимают, что нужно привлечь в первую очередь партнеров для продажи своих товаров. И вот эти вот тексты пишутся именно для партнеров. Почему нужно продавать или подключаться к именно этому товару и покупать. Поэтому здесь вы можете увидеть несколько таких ключевых моментов, которые, например, вы не увидели в названии. Конечно, очень важный момент это сколько вы денег получите после продажи. То есть, например, вот для продукта, который мы смотрели, 400 долларов в день всем желающим. Да, я тоже желающий. Вот. Товар стоит 630 рублей, вы получите от 315 рублей. Вот тут можно посмотреть, тут динамические ставки, то есть человек пытается э, смотивировать людей, которые хорошо продают. То есть чем больше вы продаете, тем выше у вас процент. То есть, например, если вы э, сделали 4 продажи, вам будет выплачиваться 378 рублей, а если вы сделали от 10 продаж, вы будете получать 450 почти 50 рублей то есть но ну, и еще один ключевой момент он конечно в первую очередь интересен для тех кто хочет заниматься ну такими честными продажами если вы хотите продавать такие товары за которыми вам не было бы стыдно товары после покупки которых люди бы вам писали спасибо они пытались вас найти и обматерить или как-то обругать вот тут конечно очень важный момент это кто этот товар продает опять же приведу вам такой пример из жизни я когда то у человека который торгует медом поинтересовался как вот определить качество его меда и он мне честно сказал ты не на мед смотри ты смотри на пчеловода поэтому и здесь на голопарте нужно смотреть на пчеловода то есть на автора то есть если вы нажимаете на этого человечка да вы можете увидеть что этому человеку можно написать сообщение, видите. Вот вы можете ему написать и поинтересоваться о товаре. Может быть, вам человек даже даст демо-версию этого товара, чтобы вы могли его более качественно продавать. Но если вам хотя бы ответит, это уже говорит о многом, что все-таки человек не прячется и человек, конечно, хочет общаться. Но самое важное для нас будет являться следующим. Самое важное, вы можете посмотреть, сколько у этого человека, щелкнув на его имя, у этого продавца товаров. Вот видите, здесь есть ссылочка, называется «Профиль пользователя». Если вы на нее нажмете, вы попадете вот на такую вот страничку, и вы увидите, какие товары продавал этот, человек, этот продавец. И если у этого человека один товар, то это говорит о чем? Что это только начинающий продавец, либо человек, который сделал фейковый аккаунт, чтобы через него что-то протолкнуть. А если у продавца несколько продуктов, и эти продукты еще все продаются, видите, к каждому из этих продуктов вы можете подключиться. Вот и эти продукты еще неплохо даже продавались. Видите, тут есть у них продажи, только вот этот вот продукт за последнее время вообще ничего не продавался. То есть это серьезный продавец, потому что чтобы выставить на глобарте несколько продуктов, нужно оплачивать свой профиль. Вот, это вот человек, реально занимающийся продажами, то есть к нему уже есть какое-то доверие. Занимаясь продажами продуктов от э, серьезных продавцов, вы не увидите в один прекрасный день такое сообщение, что товар снят с продажи, то есть заблокирован. Что бывает на глопарте очень часто, потому что на глопарте очень много некачественных продавцов, которые вам даже и не отвечают, имея какой-то один товар. Вот если у человека один товар, вы ему написали, и он вам не ответил, то я бы вам очень не рекомендовал связываться с продажами такого продукта. То есть это либо какая-то подделка, либо продукт, который скоро напросто уйдет с лапарта. То есть оценить продавца, трастовость продавца, это очень важно для того, чтобы просто потом не получить очень много негатива от людей, которые у вас его купят. И так как мы с вами будем заниматься продажами с обратной связью то вот чтобы у вас обратная связь была положительная все-таки относитесь внимательно к продавцу вот в принципе для новых товаров практически все потому что по этим товарам, еще нет никакой статистики, практически нет. Вот если мы нажимать на статистику, то она либо какая-то нулевая, либо ни о чем не говорящая. Да? Статистика есть у товаров, с которыми тоже есть смысл общаться. Это товары, которые называются лидеры недели. Вот если вы выберете раздел лидеры недели, то здесь практически у каждого товара, даже вот у этого товара, который явный лохотрон, я просто жалею, что я о нем Ничего не сказал. У всех этих товаров есть вот такая вот статистика. Вот что это такое? Что продажи этого товара растут. Увеличиваются посетители на этот сайт. На этот сайт. То есть все показатели идут вверх. Вот единственное, что начинает падать конверсия. Видимо, люди узнали об этом продукте. Что такое конверсия? Конверсия это процентное отношение, какое количество людей купило этот товар из от числа э, людей которые зашли на сайт этого товара то есть, вот здесь конечно конверсия очень высокая колоссальная конверсия то есть 30 процентов то есть говоря проще 100 человек зашло 30 человек купило но это очень круто почему такая конверсия мы сейчас с вами поймем и понять это можно конечно Оценив самый главный параметр, по которому необходимо оценивать этот продукт, это сайт, продающий этого продукта. То есть, чтобы посмотреть сайт вот этого продукта, который называется Practicum Хамелеон», вам необходимо нажимаем на перейти на сайт. Итак, мы перешли на одностраничный сайт. Конечно, качество сайта можно оценивать по разным критериям. Здесь. Много есть факторов. И цветовая гамма, и естественно, что и как написано, каким цветом, как расположен шрифт и так далее. Значит, Мы сейчас не занимаемся оценкой сайта. Мы говорим о следующем, что если после 5 секунд нахождения на этом сайте у вас не возникло желания закрыть его, а наоборот возникло желание крутить его вниз, смотреть, что здесь есть, значит это неплохой сайт значит очень хорошо как я уже говорил на сайте работают какие то отзывы очень хорошо работают какие то гарантии обязательства чего то скриншоты которые показывают как люди зарабатывают используя эту методику вот, конечно неплохо работают вот такие вот новинки и им подобные да, вещи очень хорошо для продажи когда на сайте человек оставляет свои контакты и предлагает с ним связаться вот. И когда, естественно, на сайте есть какое-то неплохое видео. То есть, в принципе, вот это видео, если вы его посмотрите, уверен, что у многих тоже возникнет желание его купить, хотя курс чистой воды и развод. Я знаю, я его анализировал. Еще один очень важный показатель для нас в качестве одностраничного сайта является следующее. Как этот сайт отображается на мобильных устройствах. Потому что сейчас очень большой трафик идет через мобильники. Для того, чтобы узнать, как этот сайт будет отображаться на мобильниках, мы нажимаем на среднюю кнопочку и просто-напросто начинаем этот сайт изменять его размеры. Вот У этого сайта нет возможности нормально отображаться на мобильном. Видите? То есть он просто вот так вот, вот будет выглядеть на мобильном устройстве. Конечно, люди, которые будут его просматривать на мобильнике, будут мучиться и ну, не видеть, не видеть, как это все задумывалось автором. Еще раз повторюсь, качество сайта это очень важный момент. Уделите этому вниманию. И все-таки в первую очередь обратите внимание на то, насколько этот сайт зацепил именно вас. Значит, кроме раздела «Новые товары», «Лидеры товары, в принципе, некоторые говорят, что можно заниматься и проверенными товарами, особенно если вас интересует качество. Но я вам хочу сказать следующее, что вообще-то проверенные товары, точно так же, как и лидеры недели, это возможность более быстро раскрутить свой сайт. То есть можно, скажем так, имея... Денежные ресурсы, которые вы могли бы, например, вложить в платную рекламу, вы их можете вложить в накрутку вот этих вот цифр, для того, чтобы не выдвинул ваш сайт в лидеры недели или, например, поместил его в проверенные товары. Как это можно сделать? Это можно сделать легко и просто. Просто покупать в первые часы появления этого продукта на Глопартии, просто покупать свой продукт у себя, то есть, показывая, накручивая вот эти вот показатели. И, конечно, привлекая для продажи вот этого товара каких-то проверенных продавцов, у которых очень хорошая конверсия, то есть, они умеют продавать, у них проверенный трафик. Вот как только эти цифры накручиваются до нормальных размеров, Глопард начинает выдвигать этот товар в лидеры, да, к нему начинает присоединяться, естественно, все больше и больше людей, вот. продажи увеличиваются, и вот он уже покатился, как снежный ком. Поэтому, пожалуйста, имейте в виду, что вот эти цифры, особенно на глопарте, их можно, и что очень часто делают, накручивать. И если у вас продукт находится в проверенных товарах, это еще ничего не значит. То есть старайтесь сами оценить качество этого продукта, качество его продажника, как-то связаться с продавцом и так далее. Вот я вам могу сказать, что вот этот продукт у меня есть, но покупал я его с другого сайта, то это уже говорит о том, что люди начали эту идею, скажем так, монетизировать. Значит, чтобы стать партнером этого товара, выбранного вами товара, вам нужно просто-напросто нажать вот на эту серенькую кнопочку. Но друзья для нас как для новичков да, будет очень важно еще наличие вот такого вот момента как промоматериалы что такое промоматериалы это какие-то рекламные документы которые вам уже заготовил продавец и если продавец ответственный и умеет продавать, он уже это все подготовил. Он вам баннеры подготавливает, либо даже картинки для постов в социальных сетей. Он предлагает сообщения для блога, вот, которые вы можете потом использовать в рассылке. Предлагает письма уже продающие, готовые. То есть за вас уже колоссальная работа сделана. Если же вы нажимаете на промо материалы и ничего не открывается либо открывается вот, типа вот такое, то, конечно, все вам придется делать самим. А когда опыта написания продающих текстов нет, у вас нет опыта по копирайтингу, написать какой-то цепляющий текст нереально. Копировать чей-то это не является хорошо. Вот только поэтому в рамках нашего тренингового центра будет курс по копирайтингу хотите научиться писать цепляющие тексты пожалуйста изучайте курс по копирайтингу и уже тогда без всяких авторов вы можете писать тексты самостоятельно ну давайте сейчас подключимся к какому-нибудь товару например денежный молот заставь компьютер зарабатывать тебе деньги но ну, это скорее всего каком нибудь пассивном инструменте давайте перейдем на сайт посмотрим ну вот такой вот сайтик, опять же с видео. Все, конечно, красное. Сайт мне лично не нравится, какой-то вам не очень качественный. Не буду я к нему подключаться. Ну вот давайте тот курс, который меня тоже чем-то заинтересовал, от 400 долларов давайте опять же перейдем на сайт посмотрим что тут на сайте и вот обратите внимание что да тут много моментов которые все хотят видеть вот так как жить но на этом на этом сайте я не вижу инструментов удержания сайт вот этот конечно более менее качественно сделан, видимо на каком-то конструкторе видите отзывов там и так далее Значит, что я говорю об элементах удержания конечно очень хорошо в плане удержания и работают какие-то обратные связи, то есть какой-то помощник, где вы можете задать вопрос. Но вот здесь вот видите, вот тоже вот работает как элемент удержания, Что вам тут вроде бы в реальном времени показывать, кто купил. Да, вот тоже очень хорошо работает скидка, видите, забрать со скидкой. Все любят со скидками, то есть вот в этом отношении сайт неплохой. Вот, опять же, дедлайн, видите что мало времени осталось, то есть нужно спешить, вот еще тут кто-то купил, естественно, нам тоже хочется успеть купить, да, то есть гарантия, то есть в этом отношении вот этот сайт сделан довольно качественно, если уж вы хотите вообще сделать суперский себе сайт, можно было бы сделать какой-то онлайн ну вот видите, опять то же самое пошло. <смех> и опять же обратите внимание, он мне пишет, что он из Воронежа, просто напросто. Он определил, из какого города я, и вот начинает мне показывать, как будто тут Воронежский покупает. Но все это, естественно, обман чистой воды, но очень хорошо влияет на психику. На, конечно, очень качественных сайтах можно заказать обратный звонок, переговорить, ну либо хотя бы появляется онлайн помощник. Это тоже хорошо работает в плане удержания. Но вот это однозначно какое-то разводилого, но разводилого, которое будут, будет, будут покупать. Поэтому давайте мы с вами, тут еще вот видите, подарок нам какой-то предлагали, то есть тоже элемент удержания на сайте. Давайте станем партнером этого курса. Нажмем на кнопочку «Старт партнером» и смотрите, что происходит. Значит, нажмем «Я согласен». Вот то, что и мы хотели. То есть нам дают две ссылочки. Смотрите, первая ссылочка. Это ссылочка на продукт на продающий сайт. То есть вот если я сейчас скопирую браузер, вот я сейчас перехожу на этот сайт, но уже по своей реферальной ссылке. И вот если я сейчас куплю на мой счет, Glopart зачислит мне партнерские отчисления. Я сразу хочу сказать, покупать по своим реферальным ссылкам как бы не разрешено, но все, кто знает, покупает. И еще одна ссылочка. Эта ссылочка сразу же идет на страничку оплаты. Кто-то может спросить, зачем нам вот эта ссылка. Отвечу просто. В зависимости от того, как вы продаете. Потому что если вы очень грамотный продавец, если вы смогли рассказать о товаре лучше, чем это рассказано на продающем сайте, то зачем тратить время? Ну, например, вы там записали какой-то видеообзор этого курса, видеоролик, показали в нем даже этот продажник, очень хорошо рассказали об этом продукте, и не надо переходить на сам сайт. То есть, человека надо сразу вести на оплату. То есть, это, как говорят, теплый трафик. То есть, человек, который уже все знает об этом курсе и решил его оплачивать. Вот он попадает на такую страничку оплаты, оплачивает, и, естественно, вы получаете, получаете свою денежку. Но, конечно, в большинстве случаев мы поднаправляем людей по первой своей ссылке, то есть по ссылке, которая ведет нам на одностраничный сайт, чтобы люди знакомились, разбирались и, естественно, покупали. То есть сюда можно, как говорят, холодный трафик, который сам будет принимать решение уже без. После того, как только вы подключились к хотя бы одному товару, вы можете перейти в раздел «Статистика», выбрать ваши партнерские товары и посмотреть на статистику. Я вот сейчас, чуть забегая вперед, скажу, что же вот это вот за кружочки. Значит, вот этот первый кружочек – это какое количество людей переходило по вашим партнерским ссылкам. Ну, по всем товарам. Вот если у вас один товар, здесь будет товар, к которому вы подключились. Я подключился к нескольким. Вы можете выбрать интересующий вас продукт и посмотреть на статистику. Первое – это какое количество людей перешло по вашей реферальной ссылке. Затем, какое количество людей э, перешли на страничку оплаты. То есть нажали на кнопку «Заказать» или «Купить». Третий кружочек это сколько было сделано предзаказов, то есть человек не просто нажал на купить и перешел на страничку оплаты, а он уже начал выбирать платежную систему и сформировал заявку на оплату. Ему был выставлен счет, но он по каким-то причинам его мог не оплатить. И вот последний кружочек это количество именно сделанных оплаченных заказов, вот именно с этой цифрки вы будете получать денежки. Естественно, когда вы будете смотреть на свою статистику, она у вас будет уменьшаться. То есть здесь будет большая цифра, здесь эта циферка будет меньше, здесь циферка будет еще меньше. И чаще всего в последнем четвертом кружке циферка еще меньше, потому что не все даже сделанные заказы оплачиваются. Друзья, на этом как выбирать Партнерский товар на бирже Глопард я заканчиваю. В следующем видео в этом уроке я расскажу, как выбираются партнерские товары на других биржах.